Выбирая вуз для поступления, каждый абитуриент, конечно, хочет быть уверен, что в стенах родного университета есть все, что нужно для продуктивной учебы. В минувшие выходные в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся открытый образовательный марафон. В рамках него в стенах вуза состоялись день открытых дверей и сразу две олимпиады. Для студентов и школьников. Мы здесь отсматриваем свои будущие сильные кадры. Есть ребята, которые, принимают участие в этих Олимпиадах, даже не выигрывая, все равно выбирают Институт управления экономики и финансов для поступления. Ну вот, как бы, такие мероприятия проводят ежегодно. Регистрация на Всероссийскую Олимпиаду «Я профессионал» началась еще осенью. Участвовать в ней могут студенты разных направлений подготовки – технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Да, Это крайне полезно, потому что уже пройдя Олимпиаду, через недели три узнав итоги, вы можете понимать, что вы уже поступите в магистратуру по экономике в любой ВУЗ России. И лето у вас уже свободный, прием вас уже не касается. Это очень круто и очень здорово, что такие Олимпиады, проводятся в разных регионах России, в том числе и на площадке Казанского федерального университета. Лучшие участники не только получат дипломы, которые позволяют претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Помимо этого, они получат возможность стажироваться в крупных компаниях, а также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Нам в университете рассказывали. В принципе, очень такая ну, классная условно говоря, пиар компания была в соцсетях. Вот. Постоянно это мелькало. Решила попробовать. Участвовала на втором курсе. Решила, что на четвертом уж точно надо поучаствовать. И приехала, потому что ну, не хотелось бы такой шанс терять поучаствовать в финале такой здоровской олимпиады. Со школы я еще являюсь как бы олимпиадником по экономике. Много раз ездил на курсы, участвовал в олимпиадах, побеждал, по... становился призером и так далее. Поэтому я подумал, что а участие именно в студенческих олимпиадах это как бы продолжение этого курса, тем более как бы не с горами поступления в магистратуру, хотя и первый курс, но я думаю об этом стоит думать. Не остались без внимания и школьники. Для них на площадке института прошла Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности финатлон для старшеклассников. Напомним, что список олимпиад, которые дают дополнительные баллы при поступлении в Казанский федеральный университет, можно найти на официальном сайте вуза Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз.